Ранее мы написали скрипт и выгрузили все доступные новости с сайта РБК о китайских биржах. Выгруженную информацию поместили в экселевский файл. Вот все эти новости. Попробуем теперь достать содержательную информацию из этого огромного массива данных. Для этого возвращаем данные в формат датафрейма предварительно импортируем pandas сначала я попробую найти слово вирус в анонсах новостей в дата есть столбик анонс как бы некоторый абстракт каждой новости и в них могут содержаться слова например вирус попробую найти для этого есть несколько путей самый простой путь искать по начальной форме для этого я применяю функцию contains поскольку она применяется к строковым данным а столбик является данными типа series поэтому я должен еще применить команду str всего нашлось 30 новостей, в которых встречается вирус. Вирус как слово. И Параллельно попробую найти слово «паника» в тех же анонсах, чтобы потом посмотреть корреляцию встречаемости вируса и паники. Этим же способом получается найти 6 новостей со словом «паника». Проблема этого способа состоит в том, что, во-первых, здесь не учитывается возможность высокого регистра, например, если предложение начинается со слова «вирус», то это слово будет написано с большой буквы, а я ищу только с маленькой. И во-вторых, если я хочу найти разные формы этого слова, в том числе разные падежи, или не только существительные, но и прилагательные, то этим способом у меня тоже не получится их найти потому что «Contains» ищет только то, что я сюда вписал. Конечно, я мог бы много раз использовать «Contains» и найти все, что мне нужно, но это будет долго, нудно. Это плохой путь. Сначала решу проблему регистра. Приведу все слова в столбце «Анонс» к нижнему регистру и сохраню в новый столбик «Анонс L».